Леди и джентльмены, всем привет, с вами Макс Репьев, и за то время, пока я нахожусь на Кипре, в соцсетях, пока я выгружаю там сторисы, какие-то посты пишу, очень много людей мне написало, что здесь недорогое жилье, но при этом дорогая коммуналка, что на ней прям разориться можно. И я решил вот докопаться до своего товарища, вот его дом. Здесь 10 соток земли, 250 метров дом. Как вы видите, все приятное, зеленено, и с обратной стороны еще есть бассейн. Но, ну, наверное, для того, чтобы у вас было прям понимание, я предлагаю сначала пройтись по территории, посмотреть ее масштаб, а потом с вами поговорить о цене. То есть, сколько конкретно он платит. Очень приятная территория. Здесь газончик, за этим всем следит садовник. Они это все там обстригают делают за деревьями ухаживают там и так далее там еще сзади бассейн за ним тоже ухаживают то есть это все прям красиво и эстетично это основной вход в дом 250 метров 4 спальни большая кухня-гостиная то есть все все все здесь есть и это у нас значит обратная часть самого дома здесь бассейн и задний сад такое приятное место где посидеть можно там вот ребята уже сидят да здесь лимоны растут мандарины растут и бассейн находится короче за всем этим как вы понимаете одному не уследить но если конечно хочется это можно сделать но здесь конкретно работает садовник садовник в месяц берет 150 долларов при этом это 9300 рублей на сегодняшний день при этом он обслуживает бассейн и сам за эти же деньги покупает химию 10 соток земли нужно обслуживать подстригать деревья Ухаживать за лимонами, за мандаринами и так далее. Это все собирать, чтобы это все было чисто. Вот в таком виде, как вы это видите сейчас. Обслуживание недорогое. Но мы с вами говорим за коммуналку в целом. То есть сколько будет стоить нагреть, остудить и снабдить все это дело водой. Вода вообще недорогая. Она идет с Турции, поэтому дешевая. Значит, 25 долларов в месяц. Это 1700 рублей на сегодняшний день. Это включая наполнение бассейна и все нужды по дому. 25 долларов 1700. Запомните цифру. Следующая позиция это свет. И за свет мне очень много людей писало Что он очень дорогой, на нем просто разориться можно Так как здесь нет газа Отапливаются все исключительно Либо кондиционерами, либо какими-то нагревательными элементами Либо электрическими теплыми полами То есть это здесь в обиходе И вот для того, чтобы все это дело Остудить, нагреть вне сезон, То есть когда вы активно не пользуетесь Своими историями нагревательных элементов Вы будете платить 70 долларов Ну точнее вот он платит Это 1200 рублей на сегодняшний день А в сезон, когда требуется активный нагрев это летние и зимние месяца, то есть летом вы это остужаете, зимой вы это нагреваете. Он платит 160 долларов в месяц, это 10,5 тысяч в рублях. В итоге получается общая сумма вне сезон с обслуживанием, с водой, со светом, с кондиционерами, со всем-всем-всем. И с вывозом мусора. еще, кстати. 12 рублей. Это вне сезон. Когда не нужно активно отапливать еще раз и осуждать. А вот в сезон стоит 20,5 тысяч. Это 330 долларов. И тут, соответственно, требуется нагрев или остужение самого объекта недвижимости. Но еще раз хочу вам напомнить, что в эту сумму входит и вода, и свет, и обслуживание территории. Куда есть бассейн, который нужно хлорировать, который нужно чистить. Нужно подстригать газон, собирать там мандаринки. Как-то за ними ухаживать, прививать их и так далее. Так вот, давайте теперь с вами порассуждаем. Если мы, например, возьмем дом где-нибудь в Красноярске где нужно углем отопить, либо провести а, какие-то другие регионы, а, газовый котел поставить, подключить там, вообще, в принципе, сделать проект и подключить газ, или вообще, в принципе, то же самое сделать, но на электричестве, то сумма будет сопоставимая. Только здесь виллы стоят, ну, примерно столько же, сколько в Красноярске, а может быть даже и дешевле, потому что они здесь, ну, не сказать, ну, примерно 400 тысяч фунтов вот это на сегодняшний день стоит, то точно можно сопоставить с коммуналкой в России. 12 тысяч вне сезон и 20 тысяч в сезон. Это территория. И территория при этом это является действительно большой статьей расходов. Можно, конечно, ее сократить. Если у вас не будет огромного участка, если вы будете сами ухаживать за своим бассейном, если вам это надо, то 10 тысяч вы просто можете сэкономить. И тогда дом без бассейна будет стоить вам 12 тысяч зимой и примерно 3 тысячи вне сезона. Такая история, такая коммуналка Это реальный пример конкретно вот этот дом Но при этом огромный плюс именно Северного Кипра в том, что дом находится в тепле Сегодня у нас 5 ноября на улице где-то 22-24 градуса Там Средиземное море, которое теплее, чем воздух, там где-то 24 А здесь горы, куда можно сходить и кайфануть от них И при этом, если, например, снимать вот такой дом Это стоит 100-120 тысяч в аренду в месяц Большая территория, вся инфраструктура, все есть. И стоит это все дешевле. А коммуналка стоит столько же, сколько в России. Я надеюсь, я ответил на ваш вопрос. И многие, может быть, задумаются о том, что здесь действительно интересно и недорого. Если кто-то с чем-то не согласен, то мы с вами можем опуститься в комментарии и сразиться там. Всем я вам желаю хорошего настроения, удачи, всех благ и пока.